Запомни, если когда-нибудь ты впадешь в такое отчаяние, что тебе захочется умереть, приготовь орудие самоубийства, напиши записку своим родным и в последний момент остановись. Вырежи из записки бумажку в форме ключа, подойди к двери. Вытяни вперед руку с бумажным ключом И поверни ею Как будто ты открываешь дверь Замок действительно существует Открой дверь Так ты попадешь на другую землю Ту, которая заменит нашу Когда она умрет Эта смерть неизбежна но до тех пор другая земля будет принадлежать тебе. Только учти, другая земля сильно отличается от нашей. На границе штатов Орегон и Вашингтон есть маленький сарай в лесу у края шоссе. Внутри ты увидишь спиральную решетчатую лестницу, которая ведет прямо вниз. Спустившись по ней, ты окажешься на бескрайнем поле, покрытом высокой травой. Нижнюю ступеньку окружает множество костей, и где-то неподалеку слышно движение неизвестных существ. Никто из тех, кто их видел, еще не вернулся. И облик существ остается неизвестным. В промышленном районе Бирмингема, в Англии, есть маленькое незаметное здание под названием Патрик Уиллоузби компания. Его двери заперты, а окна заколочены. Но каждый высокосный год 29 февраля перед дверью ставят пластиковый контейнер с визитными карточками. На передней стороне карточки написаны большими буквами «Патрик Уиллоузби компания». «Английские специалисты по тауматургии». На задней стороне почти неразборчивым шрифтом написано «Кровь невинных». После полуночи каждый может подойти к Патрик и компании и просунуть карточку под дверь. Дверь тут же откроется. За ней находится пустая комната с белыми стенами. В комнату не проникает свет, если не считать маленькое сияние в противоположном конце комнаты. Подойдя поближе, ты увидишь, что это дверь в другую комнату. Когда ты постучишь в нее, голос спросит у тебя, что превозносит человека. Если в ответ ты скажешь слова на задней стороне карточки, дверь откроется, и ты попадешь в другую комнату. Внутри ты увидишь пятерых или больше курящих или пьющих бренди людей в костюмах начала 20 века. В комнате не ведется никаких разговоров. И царит полная тишина. Если не считать патефон, который все время играет одну и ту же пластинку. Если ты попытаешься с кем-то заговорить, тебя проигнорируют и будут вести себя так, будто тебя там нет. В южной стороне комнаты ты найдешь большой круглый стол который немного отличается от остальных. На нем лежат первый документ. В документе указана твоя личная информация, имя, дата рождения, место жительства, судимости, твой самый большой страх и прочее. Внизу документа находится длинная черта на которую надо поставить подпись. Никто точно не знает, что будет, если ты на ней подпишешься. В Средиземном море есть островок, который не отмечен ни на одной карте. Его невозможно увидеть ни с материка, ни с соседних островов. На этом острове стоит обветшалый от времени морской воды маяк, который никогда не горит. Внутри нет ничего, кроме ведущей наверх винтовой лестницы и старого пыльного книжного шкафа. На полках стоят безымянные книги переплетах из старинной кожи есть только одно свободное место если взять книгу с полки она сама собой откроется у тебя в руках и в воздухе зазвучат написанные в ней слова ты должен закрыть книгу и поставить обратно на полку Иначе заключенное на его страницах древнее зло вырвется на свободу, а ты займешь его место. Страница, чернила и переплет будут сделаны из твоих плоти и крови. Впрочем, если ты принесешь на остров нужную книгу, и поставишь ее на свободное место. Маяк загорится. Пока горит свет, в мире будет царить бесконечный рай, ибо все зло на земле будет заключено внутри маяка, и пока он горит, никто и ничто не сможет ни войти, ни выйти из него. Есть только одна проблема. Ты сам будешь навечно заперт вместе со всем злом, сотворенным богом или людьми. И единственный способ сбежать — погасить свет. В самом сердце скалистых гор есть темный лес, со всех сторон окруженный горами. В середине леса находится озеро, на берегу которого ты найдешь большой черный камень. Если ты заплывешь в середину озера, камень утащит тебя в темноту. Ты вынырнешь из тени на улице пугающего темного города, с изогнутыми крышами и зданиями, стоящими на ходулях. Не говори ни с кем из местных жителей, иначе ты застрянешь в этом городе навечно. Здесь живут отвратительные твари. Они будут кричать на тебя и бросать злобные взгляды. А их отвратительные женщины будут предлагать тебе неведомые ужасные страсти. На краю города ты увидишь шоссе. Иди по левой стороне дороги, вытянув большой палец, и тебя подберет человек в черном грузовике. Он повезет тебя обратно. Город исчезнет и водитель отведет тебя в любое место на земле, которое ты назовешь, если, конечно, там есть дорога. В каждой Библии Гидеона в гостинице есть семь слов, которых нет ни в одной другой Библии. Если повторить про себя эти семь слов, держать за ручку двери своего номера, за дверью окажется номер любой гостиницы в мире. Но чтобы попасть туда, куда ты хочешь, тебе понадобится ключ Гидеона. Еще одно слово. В каждой копии оно свое которая служит указателем для каждого номера. Каждые три года в маленьком ресторане в Западной Вирджинии проходят встречи тайного общества. Чтобы вступить в него, 21 сентября ровно в 21.30 ты должен зайти в ресторан American Гриль» На тебе должны быть пальто и зеленый галстук. Закажи яичницу с беконом и кофе. Официант сообщит тебе, что этого блюда в меню нет. Ответь: Тогда только кофе Тебе разрешат остаться после закрытия. На встрече придут мыслители и философы которые будут говорить на тему бессмертия. Общество называется «Метод Сократа». В начале и в конце собрания члены общества поднимают кружки и говорят «Смерть Сократу». По слухам, в первую кружку наливают яд, а в последнюю – противоядие. Если ты стоишь на станции Не пропусти поезд Которого нет в расписании Если ты зайдешь в поезд То как бы вагон не выглядел снаружи Внутри он будет элегантным и старомодным в вагоне полно пассажиров, одетых в дорогую старомодную одежду. Тебя будут обслуживать официанты и официантки. Когда поезд остановится, ты должен будешь немедленно сойти. Сойдя с поезда, ты окажешься на пустой заброшенной станции. К тебе подойдет человек с часами на цепи и скажет... Ты опоздал. Извинись за опоздание. И скажи, что это случилось из-за поезда. Больше никак не отвечай. Он отдаст тебе свои часы. Просто держа их в руке, ты сможешь попасть на любую железнодорожную станцию. Когда ты туда попадешь, подъедет поезд. Который отвезет тебя в любое место и время. Но если ты забудешь завести часы и они остановятся. Больше никогда не садись в этот поезд. В противном случае. Ты снова окажешься. На заброшенной станции. И встретишь там человека который дал тебе часы. Но на этот раз. Он уже не будет ни о чем спрашивать. Где-то в Англии есть деревня, в которой уже 20 лет никто не живет. Она давно уже исчезла со всех карт, и к ней не ведет ни одна дорога. Если тебе удастся ее найти, ты увидишь мирное место с заросшими обветшалыми зданиями. Но где-то в глуби деревни стоит еще работающий торговый автомат. Он сохранил свою прежнюю внешность, и в нем продаются все те же напитки. Чтобы купить напиток, плати только десятипенсовыми монетами. Перед тем, как пить, загляни в банку и узнай, какого цвета напиток. Если он зеленый, пей смело, тогда ты обретешь, и тебе во всем будут сопутствовать удача. Если же он красный, ты заразишься страшной болезнью от которой каждые 10 лет ты будешь терять по одному органу чувств. Каждый высокосный год ровно в три минуты 4 утра 29 февраля наступает особый момент. Если тебе хватит смелости, Дождись этого момента, сидя в полном одиночестве в темной комнате. Когда наступит момент, темнота сгустится. Если ты будешь держать руку перед лицом, ты ничего не увидишь. Не надо так делать. Вытяни руку в непроницаемую темноту. Ее схватит невидимая рука. Не дергайся и не сжимай эту руку. Так ты только разозлишь ее владельца. Сохраняй спокойствие. Твою ладонь начнут ощупывать высохшие пальцы. Ни в коем случае не дергайся, пока они будут щупать твою руку. А когда они дойдут до твоего лица, не дыши. Если ты все это вытерпишь, рука исчезнет и раздастся голос. Он будет говорить так близко, что ты ощутишь его дыхание и почуешь запах рассложения, Он спросит у тебя всего одну вещь. Твое имя. Говори правду. Тогда сущность уйдет, только прошептав в темноте. Готово. С этого дня ты будешь обладать невероятной удачей и таинственной силой. У тебя будет все, о чем только можно мечтать. Но через год или два твоя кожа начнет гнить, а дыхание будет пахнуть смертью. Надо смешать стакан виски, каплю крови, щепотку соли и немного елея. Смешай их с водой из ручья в бутылке с водой и вечером или рано утром разбей ее на шоссе. Если ты правильно выполнишь инструкции, дорогу накроет туман. Появится неотмеченный поворот. Пройди по нему полмили, и ты найдешь маленький магазин. Там продаются вещи, которые больше нигде не найдешь. И еда с таинственными свойствами. Расплачивайся исключительно металлическими монетами. На четырех станциях метро во всем мире есть четыре разных бомжа. Если ты заговоришь с одним из них, он расскажет тебе о сокровище, которое он нашел еще в 18 веке. Возможно, они просто сумасшедшие бродяги, но... Все их истории совершенно одинаковы до единой детали. Различается только место, где они спрятали свой скарб. Если ты хочешь скорее попасть домой, есть особый автобус, который ездит только по северо-западному маршруту, скажи водителю, «Я хочу успеть до заката. Тебе не нужно будет ничего платить. И по дороге он сделает специальную остановку. Там тебя будет ждать другой автобус. Через 5 минут и 55 секунд ты окажешься в своем родном городе». «Если проснешься посреди ночи, не двигайся! Даже если тебе будет неудобно, желание двигаться вскоре пропадет. Через некоторое время ты будешь бодрствовать, но твое тело будет не в силах шевельнуться. Ты не будешь чувствовать кровать». И даже собственное дыхание. В этом состоянии ты заметишь, как ты засыпаешь. Скажи про себя. Приветствую скугу и сторожа. Когда твое тело заснет, тебя посетят два человека, которые очень хорошо тебя знают. И если ты будешь к ним вежлив, они дадут тебе подарок. Это подарок разума, которым нельзя злоупотреблять. И о котором нельзя никому рассказывать. И если ты будешь к ним груб, они дадут тебе то, чего ты никогда не видел. Но мгновенно узнаешь. Ты проснешься и забудешь о предмете. Когда-нибудь ты увидишь его снова. Почти в каждом здании есть один угол, небольшое огороженное место, в которое никто и никогда не заглядывает. Это может быть угол в подвале, загражденный старым диваном, или узкое пространство между стеной и ящиками со всяким хламом на чердаке. Пространство. Которая никогда не видит дневной свет И вообще никакой свет Темнота Там не просто властвует Она словно просачивается сквозь границы своей тюрьмы Никто не знает, сколько места должно пробыть загороженным Чтобы приобрести это свойство Никаким условиям оно должно соответствовать. Однако такое встречается гораздо чаще, чем ты думаешь. Когда это случается в новых зданиях, жители утверждают, что даже в летнюю жару чувствуют холод. Когда проходят мимо таких мест, когда они подумывают о том, чтобы заглянуть туда, их окутывает неестественный страх. И они чуть ли не бегом покидают комнату. Что же происходит в этих забытых тайниках тьмы, этого точно никто не знает. И хотя, как оказалось, во многих подобных углах ничего не было, некоторые храбрецы лишились рассудка, посмев бросить всего один взгляд... При столкновении с этим явлением, безопаснее всего закрыть глаза. Одним движением отодвинуть от угла препятствие. И крепко держать то, что ты вытащишь наружу. чтобы ты не слышал или не чувствовал, не вставай, не оборачивайся и не пытайся прикрыть уши. Возможно... Тебе повезет.